Продукт, главный продукт нашей платформы. Кто еще думает по-другому? Какой главный продукт? Смотрите, что такое товар платформы, что такое продукт платформы? Так вот исходите из того, есть товар на платформе, а есть продукт платформы. Так какой у нас главный продукт платформы? Ты. Я, ты сидящий здесь, когда я говорю ты, это не касается тебя, тебя, вас, когда я говорю вы, это значит все вы, а когда ты, это я и каждый из вас, окей? Okay? Поэтому ты это не индивидуально для каждого. Так вот ты являешься в данном случае здесь сидящий, ты результат, ты продукт платформы, образовательный. А товаром у нас является образование. И как ты пользуешься этим образованием, такие у тебя и знания, оттуда у тебя результаты. Потому что... Сюда вас привели ваши знания. Ваши знания привели вас в ту точку, в которой вы сейчас находитесь в своем жизненном пути. Согласны? Ваши знания привели вас в эту точку. Доходы, окружение, общение, ваши мозги, мысли – это ваши знания, примененные до сегодняшнего дня. Скажите, пожалуйста, как вы думаете, а можно получить лучший результат, если вы его уже получили и будете пользоваться тем же самым? Получается, если мы сейчас находимся в самом лучшем своем положении, мы применили свои знания, которые у были, и получились мы сейчас здесь стоящие, здесь сидящие. Теперь скажи, ты понимаешь точно, осознаешь, для того, чтобы получить любой мизерный другой результат, тебе нужны другие знания и действия. Нужны другие знания и применения. Поэтому знание — это самое важное, что у нас есть. Это единственный ресурс, который нас двигает. Согласны? Смотрите, от чего зависит, что из него вырастет? Это в природе цветок, а в нашей человеческой природе это ты. Рас... Скажи, пожалуйста, что тебе нужно, чтобы что ему нужно, чтобы он вырос? Что нужно? Забота? Забота, хорошо. Вот ты его сейчас положил вот сюда и заботишься о нем. Сто процентов. Ему надо место, где он будет себя реализовывать, да? Ему надо точка роста. Вот земля — это точка роста? А теперь скажи, для всех это точка роста? Для всех растений? Матывайте сразу, ассоциируйте это с человеческим фактором. Одному здесь хорошо, другому смерть. Если, допустим, вот в эту землю посадить или в песок воткнуть росток березы, да? То едва ли он там вырастет. Или в мерзлоту вечную. Но и там же растет то берблюжья колючка, это еще какое-то растение. Понимаете, для нас, для каждого нужна своя почта. Но почвы мало, мало места роста, нужны условия. А какие условия бывают? Правильные, щадящие, греющие нас, радующие. А бывают условия, которые испытывают нас, закаляют. И вот это вместе делает нам, дает нам возможность вырасти точка роста и условия. А теперь перекладываем это на человеческий фактор. Есть я, и я тоже хочу расти. Я думаю, что многие здесь на процентов согласны. Кто-то сомневается, кто-то думает, кто-то с этой теорией знаете, живет с ней, что одна из наших миссий прихода сюда, да, это развиваться. Без развития ничего не бывает. Растению, кстати, ему тоже нужно развиваться. Возможно, это вырасти дуб и выполнить свою миссию, если он будет правильно посажен и у него будут условия для его роста. Согласны? Теперь смотрите, что есть у меня, я пришел, я пришел, и у меня есть ресурсы, ресурсы для роста. Какие у человека по рождению ресурсы? Ну, родился я, подрос, вырос, мама, папа вынянчили солнышко, мама солнышко гладила, папа иногда ремень применял, и из меня вырос хороший человек. Дальше, у меня есть два ресурса по жизни. И они у всех одинаковые, Никто, никого не обделили ничем. Среднестатический человек имеет 24 часа в сутках, независимо, где ты родился. Независимо, как ты себя ведешь, хорошо или плохо, каждый день с тебя списывается 24 часа в сутки, выделенных тебе один раз и навсегда. И больше в твоей личной жизни, ни одного часа ты не купишь. Это ресурс, который нужно беречь больше всего. Больше даже, чем здоровье. Потому что если ты за здоровьем ухаживаешь, ты его ну, следишь, обхаживая себя, то здоровья тебе хватит на твои годы. Можно, конечно, и его слить. Это тоже ресурс, данный тебе свыше. Вопрос. Как мы этот ресурс используем в течение жизни, чтобы получить третий ресурс, который создан людьми? Вот у нас единственно в мире для нас есть три ресурса. Это время, это здоровье, и мы меняем время и здоровье на деньги. Для чего? Для чего теперь деньги, скажи? Если мы в бизнесе, подумай, для чего нам деньги? Ты не можешь купить время себе, но ты можешь купить количество рабочих часов, чтобы в твоей жизни было не 24 часа в сутки, а 240 тысяч часов. Вот как вы думаете, вот есть такая сущность, мы иногда называем... Кому не нравится, это тоже не сильно нравится, но изи-бези это же живое существо. Ну, давайте не сущность, а живое существо. Как вы думаете, у этого живого существа сколько часов в сутках? 80 тысяч человек, может, на 24. Это жизненные часы этого этого организма. И ты точно так, имея третий ресурс, а как его получить? Много путей. Самый простой путь ⁇ это пойти и продать себя. Свое время и здоровье. Самое простое, само Потому Тоже четко понимаешь, за проведенные 8 часов жизни ты будешь получать 100 долларов, 200 долларов, 300, 500. И ты, не дядя Вася, не начальник, не мама с папой, ты лично принимаешь решение, сколько ты стоишь на рынке. Ты лично подписываешь себе приз курант когда идешь на работу, ты выбираешь себе цену и продаешь себя. И кто-то вот так до конца жизни сольет свое здоровье в 20 лет, в 30, в 40, и будет получать крохи. А кто-то, проходя какое-то обучение, или имея какие-то там, не знаю, может быть, родители были богатые и умные, может быть, сподвинули на что-то друзья, может быть, эта информация пришла, и ты начинаешь правильно управлять своим здоровьем и своим ресурсом время. И твой час потраченный становится все дороже, дороже и дороже. 80% людей довольны своей зарплатой. Они уже успокоились. Они не верят, что может быть больше. 80% людей, у них по статистике где-то их доход в год повышается на 1%. Эти люди никогда не смогут быть богатыми. Всегда будут в долгах и в кредитах 1% — это меньше процента инфляции, и он не спасет тебя. А 20% людей инвестируют в себя, в себя, не сюда, как мы инвестируем больше всего, сюда. Инвестируют свое время и деньги, развивают себя, и их доход каждый год увеличивается на 11-12%. Это значит, что за 6,5 лет ты удваиваешь свой капитал. Считай, начал в 20 лет в себя инвестировать, после школы инвестировать финансовые знания, скажем так, профессиональные знания. Через 6,5 лет ты удвоил свой капитал, и еще 6,5 лет еще раз удвоил, и еще 6,5 лет еще раз удвоил. Рост, представляешь, практически это сложный процент. Когда есть я, и я знаю, осознаю, вот помните слово сейчас самое ну, не козырное, самое правильное, самое слово, которым нужно пользоваться, которое ты с ним должен жить, просыпаться, это твоя осознанность. Твоя осознанность, твоя ответственность, это трио, да? И твои возможно, умения выстраивать отношения с миром окружающим. В первую очередь, с самим собой. Трио. Отношения выстраиваешь, у тебя есть ответственность, и у тебя есть большая, очень высокая осознанность. Так вот, цель платформы, это повысить вашу осознанность чтобы вы были настоящим продуктом. Вы пришли на платформу одни, а через неделю, через месяц, через год, через два вы в совсем другой продукт этой платформы. У вас уровень осознанности гораздо выше. Почему? Потому что там есть практики. Теперь. Мало ресурса. Мало то, что есть. Я У меня ресурс есть. У меня должна быть цель. И цель такая, которая не сбивает меня, как несбиваемый летчик. Вас не носит по, по морю, как без паруса. У вас есть цель. Вы знаете, вы твердо стоите в жизни, вы знаете свои силы, вы знаете, сколько времени вы на это выделяете, вы постоянно ухаживаете за своим телом, чтобы ему хватило, его хватило на 150 лет с запасом, чтобы не страдать в 40 лет от каких-то болячек, которых вы просто насидели, нагуляли, нажили, наели. Убрать вот этой жизни, убрать так, чтобы тело было здоровым. И вы ставите себе цель. И скажи, пожалуйста, кто тогда может тебе помешать? Сам, только сам ты можешь себе помешать. Так вот смотри, когда ты для себя вот это, вот это ты стал единым целым. Это одно ты. Осознанное ты, осознанное я. Осознанное я, и мне нужно только место реализации. Мне нужен рынок, где я себя буду реализовывать. Ты понимаешь, вот, вот этого всего тоже мало. Если ты не найдешь рынок, где ты себя реализуешь, Помните, я говорил, Баабаб посадили в Антарктиде, а Саксаул посадили там в России, а Русскую березку посадили в пустыне. Найди, их где то себя. Не для всех рынок, сколько нас, и для стольких может быть. Вот для вас, по идее, рынок, рынок образования, рынок продвижения, рынок собственного роста, это ваша стезя, раз вы здесь сидите. Возможно, кто-то опять еще очередной, как Анатолий говорил, сколько по пути мы растеряли. Конечно, кто-то превратится... В тренеров, кто-то в спикеров, кто-то в мам, в пап бизнесменов, что-то произойдет. А кто-то будет приходить, приходить и искать на этом рынке себя, и реализовывать себя. Цель не та, чтобы ты пришел на этот рынок и упахался там. Цель найти себя, реализовать и двигаться дальше. Твоя цель саморазвиваться. Ты не говоришь, что тебе должен быть один бизнес, один проект или, ну там, не знаю, один спонсор, назови это как хочешь. Если вот это все произошло, нужно научиться, это опять же знание, нужно научиться тестировать. Как мы помните, колесо сегодня были, проводили с вами, вот кто был, колесо жизни, да? Не было с ней, да? Нужно оттестировать все области своей жизни. Чтобы ты как по маслу, по, по жизненному пути, по бизнесовому пути катился как по массу. Чтобы не было вот этих колесок, когда оно не круглое, а колесо с вот такими выбоинами. И ты не понимаешь, как на нем двигаться по жизни. И для этого ты четко знаешь, какие причины. Потому что, может быть, есть деньги, но нет здоровья. Может быть, есть деньги и здоровье, но нет отношений. И что-то не дает тебе жить нормально. Что-то не дает тебе быть в жизни ярким, продвинутым и достигать своих целей. Простой алгоритм. И это касается любого, это лично вас, вашего бизнеса, вашей идеи. Давайте посмотрим вот на примере. Вот есть же пример. Easy Business Community. Я тестирую для себя этот проект. Вопрос, получаю ли я удовольствие, когда я буду заниматься этим бизнесом? Давайте поднимем руку. Кто получает удовольствие, занимаясь просто, вот развиваясь в проекте Easy Business Community? Есть. Скажи, пожалуйста, тестируем перспективу. У этого проекта есть перспектива. Вчера мы посмотрели, что ее столько, что мы даже не осознаем, где она, где ее края. Нет края ни через полгода, ни через год, ни через 10 лет. Согласны? Окей, подходит и по этому пункту проект. Вариант проигрыш. Все в жизни бывает. Что будет, если Изи не будет? Что будет со мной? Считай, прошел уже год твоей жизни. Ты год в Изибизи, ты стал лучше. Реально стало лучше, ты стал более избирательный, тебе тяжело куда-то втянуть, у тебя есть финансовая грамотность, ты занимаешься на крипторынке, ты много знаешь. Тебе не так, тебе проще будет найти свой рынок новый. Поэтому проигрыш абсолютно небольшой. Теперь окружение. За год, за полгода или, допустим, человек, который сейчас только придет, скажите, пожалуйста, он попадет в правильное окружение. Почему оно правильное? Потому что это окружение все развивается. Здесь нет людей, которые не развиваются. Они уже или ушли, или еще сидят, терпят, не понимают, почему они здесь, или пришли случайно. Но ну, есть такое понятие «случайные пассажиры». Простота исполнения. Насколько прост этот бизнес? Вот пока я читаю, говорю, а вы можете сюда вписать свою, сейчас свою профессию, или свой бизнес, который у вас есть действующий, или свои отношения, или свои идеи, которые хотите вы продвинуть, и наматывайте на эти пункты. Насколько прост ваш бизнес? Насколько проста ваша работа в исполнении? А где первые деньги? Как быстро вы получите деньги, инвестированные в этот бизнес? Скажите, пожалуйста, как быстро за проделанную работу из Business Community можно получить деньги? Вот как быстро? Как? Мгновенно. Вот если на той стороне стола кто-то сейчас нажимает кнопочку «оплатить», я даже ну, знаю четко, когда я зайду себе в кабинет, то я увижу свои деньги. Могу я ими воспользоваться не раз в месяц, не раз в неделю, не раз в полгода от той суммы, которая пришла за мою проделанную работу. Получается, в этом проекте монетизация моей работы происходит мгновенно в биткоинах. Надо поискать такие вещи. Товар или система? Я товар или я система? Я в товарной фишке или я в системной? Определяйте для, для себя. Скажите, пожалуйста, Easy Business Community – это система или это товар какой-то разум? Это система твоего развития. Здесь очень много пунктов развития. Затраты и вклад. Нужно ли тебе сейчас занять, взять кредит 20, 30, 100 тысяч долларов или миллион для бизнеса, инвестировать и не зная, когда ты его получишь обратно? Или здесь есть минимальные инвестиции в большой, крупный, развивающийся бизнес, и опасности никакой нет? Раб я или хозяин этого бизнеса? Бизнес я имею или бизнес меня имеет? Вот такой простой алгоритм, который вы можете использовать для того, чтобы понять, мой бизнес с моим бизнесом. Выхожу я, могу выходить на рынок? По этому алгоритму могу ли я тестировать рынок, в который я иду своим продуктом? Или себя в бизнесе? Давайте теперь немножко еще вернемся к статистике от радужной картины, где все просто, к правде нашей жизни. 80% взрослых, думая, сейчас подумайте о себе по чесноку, не прочитали за последние пять лет ни одной книги. Хорошо, не вы. Вы знаете в своем окружении хотя бы одного человека, который действительно не читает? Я уверен, да, и в моем окружении тоже есть. Некоторые никогда не были в книжном магазине. Многие люди успокоились о том, что достигли. После школы перестали вообще читать и развиваться. Многие не знают статистики, что один час, один час жизни, потраченный на свое развитие в области, которую ты выбрал, допустим, сетевой маркетинг мы выбрали, или криптографию, ну, не будем, просто область, которую выбрал, один час в день, потраченный на развитие себя в этой области, через три года, внимание, через три года сделает тебя лучшим в твоей области. Через пять лет ты будешь лидером страны в этой области. Через семь лет ты будешь одним из мировых, мировых специалистов в данной области. У кого недавно прошло семь лет жизни? Вот недавно. Вот недавно это же было, а 7 лет нет. Вопрос, почему везде пишут, за 7 лет нужно стать миллионером? Это статистика подтверждающая. Один час жизни может изменить все. Если ты это будешь делать стабильно. Если ты выберешь область, какое-то развитие, и каждый день один час будешь уделять. Ты можешь жить, у тебя нужно спать, тебе нужно есть, отдыхать. Час в день ты ищешь информацию, любую новую информацию, касающуюся этой темы. И штудируешь ее. Любые конспекты, любые ролики. Ты просто создаешь себе библиотеку, берешь новые вещи. Как ты думаешь, через год ты изменишься? Не через три, как по статистике. Не через пять, не через семь. Каким ты будешь через год, если ты один час в день будешь читать о сетевом маркетинге? Вот, к примеру, возьмем так, как мы здесь сидим. Каким ты станешь? Через, по статистике, через три года ты лидер своей области. Через пять лет ты лидер своей страны. Ты не сходишь со сцены, тут у тебя топовый чек. Через 7 лет тебя показывают, ты даже уже нигде не показываешься. Тебя где-то снимают на островах, за тобой бегают, и ты даже не знаешь, как потратить деньги, которые заработал. Ты начинаешь просто делиться, делиться и делиться. Вопрос, почему? Пройдя 7 почему никто из нас этого не делает, а? Скажу почему. Пример такой. Скажите, пожалуйста, у нас с вами... Вот мы все устраиваем сейчас на работу. И нам говорят, ваша Работа заключается в том, чтобы составлять слова. Скажи, пожалуйста, чтобы составлять все слова, читать, что тебе нужно выучить? Это самый простой путь. Надо выучить все буквы. Скажи, пожалуйста, а знаки препинания? Вот если ты просто будешь читать, ты будешь как бы иметь ну, троечку. А если ты будешь читать, используя знаки препинания, у тебя будет оценка четверка. А если ты будешь читать с дикции правильно и используя восклицательные, вопросительные знаки, у тебя будет пятерка, Поймешь, мало букв изучить. Я про криптоноид. Я про криптоноид. Тебе же нужно зайти, оказывается, знать, что такое двухфакторка, что такое пи-ключ, создать какой-то аккаунт на каком-то бинансе. А ты хочешь просто так, ничего этого не делай, раз, и зарабатывай дикий, И потом говоришь, что все плохо, оказывается, бинанс не работает. И вообще ключи украли, и не туда какие-то токены зашли. Понимаешь, у тебя просто нет этих знаний. И смотри, как мы часто делаем. Как мы делаем? Нам говорят, хорошо, мы будем тебе платить. Как мы относимся? Платить будете? Точно будете платить. Ну ладно, что надо? Ну хотя бы буквы изучить. Ладно, что изучим? Ну, А я выучу, потому что она первая. О, она круглая. Ну, еще какие-нибудь там буквы, которые тебе легли вот на глаз. остальные... И приходим мы на работу и получаем задание. А задание такое. Пока не сложишь из кубиков слово «счастье», домой не пойдешь. В смысле, деньги не получишь. Ты из своих запасов, ты же умный, ты все знаешь, достаешь те буквы, которые тебе понравились, которые ты выучил, жизнь тебе их выкатывает, и ты собираешь слово «счастье». Слово «счастье». И знаешь, что ты делаешь? По сути, разумный человек бы понял, что, что нужно делать? Идти искать другие буквы. Что он говорит, не, это не то задание, не та компания. Счастье это не то слово. Пойду-ка я найду слово бизнес. Пошел в другую компанию. Говорит, окей, надо складывать слово бизнес. Тебе жизнь опять выкатывает то, что ты знаешь, то, что тебе нравится. И ты из этих слов составляешь слово бизнес. Но чтобы бы ты ни составлял тебе получаться все время одно, вот как-то все время одно и то же. И вот это причина наших неуспехов. Мы не хотим идти до конца. Мы не хотим изучать профессию, в которую мы заходим. Мы не хотим получать доскональные, глубокие знания. Мало того, у нас есть подсказчики. Допустим, ты не можешь сложить слово счастье. Заходишь на портал, к нам на портал, а там... Ну какой самый легкий путь? Наверное, я какую-то гадалку сейчас найду, почему у меня не получается. И гадалка тебе рассказывает, слушай, Зачем тебе вот это слово? Я тебе сейчас научу гадать на кофейной гуще. Неси кофе. Я тебе научу гадать на кофейной гуще. Ты будешь зарабатывать не на том, что счастье составляешь, а будешь гадать людям и получать проценты с этого. Другой спикер тебе говорит, нет, наверное, гадалка не годится, кофе не люблю. Пойду-ка к звездочету. Приходишь к звездочету и говоришь, слушай, как звезды легли, что я не могу составить слово. И звездочет тебе говорит, надо тебе изучать звезды лет 5-7. Ходи ко мне и будешь изучать звезды. Скажи, пожалуйста, через 7 лет ты слово счастье сложишь, если пойдешь по этому пути. Ты понимаешь, что в любой сфере для того, чтобы научиться финансов, что нужно делать? Изучать финансы. Согласны? Но если с финансами все хорошо и тебе нужно здоровье, то тебе на какой факультет нужно идти? Тебе какого тренера и спикера нужно искать? Если здоровье свое не можешь поправить, скажи. Идти к диетологу, идти к спортсмену, идти к тренеру, к фитнес-центру, -фитнес идти все, что касается здоровья, изучать именно это и ничто другое, пока ты не отстоишь здесь свою сферу. И как только ты выровняешь эту сферу, придут деньги. Когда деньги, будешь изучать деньги. Есть деньги, есть здоровье, нет отношений. Куда надо идти? На психологию, на изучение отношений, на понятие, что такое любовь, куда она делась, она вот была, ее нету, в чем причина? Азбука жизни, здесь есть все буквы, вопрос, что ты будешь изучать. Вот здесь есть все по всем сферам жизни. Будет ли еще добавлены факультеты? Будут. Мы еще не знаем, какие. Мы не знали, что у нас будет факультет лингвистики. Мы не знали, мы не думали, он не закладывался. Мы не знали, что так ярко будет у нас проходить факультет ЗОЖ. Оказывается, здоровый образ жизни интересует всех. Мы не знали, что такая востребованность к финансовому рынку, к трейдингу не знали, но мы добавляем, добавляем по вашим требованиям. Вот здесь, вот здесь нужно получать результаты. Согласны, что в этом есть сумасшедший потенциал, да? изменение самого себя. В первую очередь изменение, это твоя личная возможность. Используйте правильно главный, главный товар, товар товарной системы. Наш товар, еще раз, образование, а продукт по образовательной площадке это вы. И я желаю вам всем стать самым лучшим продуктом, самой лучшей версией самого себя. И становиться такой версией, обновлять эту версию каждый день. Делайте апгрейды, делайте апгрейды, заходите, тестируйте знания, тестируйте спикера. Спикеры, не в обиду спикерам, я их очень люблю, слушаю, смотрю. Спикеры это ваши инструменты, согласны? Используя его навыки, его опыт, его знания, вы можете делать апгрейды гораздо быстрее и качественнее. Одна книга в неделю, одна книга, прочитана в неделю, это 55 книг в год. За 10 лет это 500, ну, может, 550-500 книг. И ты лучший, входишь в топ-10 самых высокоплачиваемых профессий, специалистов. Одна книга в неделю. Если одна книга в месяц, ты тоже войдешь в топ-20, топ-30, топ-50. инвестиция которые ты делаешь в такой системе, на каждый доллар ты получаешь возврат 20, 30, 40 и 50 долларов. Ну, представь, я бы сказал даже, прикинь, в себя, в свои мозги. Вот сюда мы, вот сюда мы вставляем на праздники больше. Ну, все включено. Представьте, сколько мы вставили знаний сюда. А сюда за это время, тут несколько часов на семинаре, все. Мы с вами на семинаре провели меньше, чем в столовой, мы три раза там ходим. Приезжаешь домой что делаешь? И начинаешь пользоваться вот этим, наполнять коробочку. Не кубышечку вот эту, вот эту коробочку. Смотрите, насколько стало удобно. Вот просто вот оцените сейчас платформу. Раньше ты мог купить книгу по бизнесу и зачитать ее до дыр или книгу по спорту, или книгу по отношениям, зачитать ее до дыр, купить вторую, третью. А теперь? И тебе нужно было возить это все с собой. А теперь у тебя все здесь. Но там, в той старой схеме, ты не мог видеть автора. Ты наверняка его никогда и не увидел. Возможно, он уже даже не живет. А теперь представь современную нашу систему, нашу книгу знаний. Ты видишь спикера, ты у него в канале, ты ему здесь и сейчас, получая знания, задаешь вопросы. Ты разницу чувствуешь образование. Ты понимаешь, что если раньше нужно было 5-7 лет идти к чеку, идти к успеху, то сейчас, благодаря этому год, посмотрите, что делает молодежь. Год, и он миллионер, два, и он миллионер, три, и он успешный. Год, и ты здоровый. Кто у нас ходит на канал омоложения, на канал Голчаса по ЗОЖу, да? Ты же понимаешь, что за год клетки-то обновляются. Ты же понимаешь, что ты дашь возможность клеткам тела или этим клеткам работать, ты завтра будешь другой. Твоя версия будет другая. И телесная, и, и, ну, и результаты, конечно, жизненные будут другие. Схема. Кто сказал, дайте мне точку опоры. И я переверну землю. Предлагаю. Точка опора платформы Изи опирайся на нее, на асов, специалистов, на знания, на ее силу, на ее энергетику, это твоя точка опоры. Тебе нужен рычаг, тебе нужна твоя цель, ты ее ставишь, тебе нужна рычажная сила, которая нажмет на рычаг и поднимет твою цель. Если твоей рычажной силы мало, ты должен использовать что? И силу рычага применять и в бизнесе. Мы говорим сейчас о Easy Business Community как о бизнесе, уже не говорим как о платформе. Easy Business Community дает возможность такую. В мире бизнеса есть пять типов рычага. Я вам скажу, только в этом бизнесе так используются пять видов рычага. Во многих бизнесах по одному, по два рычага. Допустим, работа других людей и больше ничего не используется. В нашем бизнесе можно, каждый из нас сейчас, занимаясь этим как бизнесом, использует как минимум все как минимум все пять рычагов. И как максимум тоже. Что это такое? ИДЛ, догадайтесь. Идеи других людей. Не мы с вами придумали криптоноид. Здесь, конечно, есть сидящие, которые придумали. Есть люди, которые к ним имеют большое отношение. Но это идеи других людей по отношению к нам. Согласны? А ОДЛ ⁇ это опыт других людей. Там несколько десятков специалистов тратят свое время, прикладывают свой опыт, чтобы они получили этот ресурс. А время других людей, уже и мы можем использовать время других людей в структурах. И мы используем в любом случае время других специалистов. А деньги других людей, мы же за криптоноид не заплатили. Мы же себе инвестируем только в Binance, в свой кошелек для работы этим. А работа других людей. Вот рычаги. И если даже ты эти рычаги все используешь, то, возможно, у тебя настолько амбициозная цель, что ты ее осилить не сможешь. Или ты... Вот это один поле не воин. Или тебе нужно изменить вот эту цель, уменьшить, чтобы ты ее мог одолеть сам. Или тебе нужно полностью применить все рычажные силы, которые предоставляются у нас на ресурсе. Это наставник, это инструменты, это системы четыре шага, это твоя команда. Вот тогда любая, любая цель, какая бы она амбициозная ни была, ты ее осуществишь. Вот с этими рычагами, вот с этими рычажными силами, вот с этой точкой опоры. Это схема рабочая, не я ее придумал. Ее все знают. Примени просто ее, используя Easy бизнес комьюнити, используя системы, используя наставника и применяя свое время, свои ресурсы в виде времени, инвестированных в себя, и в виде ресурсов, которые у тебя есть. Это твое тело, твое здоровье и деньги, которые ты поменял. Призыв у меня такой к вам. Научитесь правильно менять вот эти ресурсы свои природные, жизни данные один раз. На то количество денег, которое вам необходимо для того, чтобы использовать все рычаги. Инвестировав один раз небольшие деньги в себя, один час в день. Один час в день и через семь лет ты очень богатый и очень известный человек. Изи-бизи изи, изи, вам помощь.